Когда мы говорим о здоровье, мы прежде всего подразумеваем, наверное, какое-то определенное состояние тела, да, в основном тела, не берем сознание, которое характеризуется отсутствием болезни. Да, то есть для вас здоровье есть отсутствие болезни. Если ничего не болит, и энергии хватает, то, в принципе, условно можно считать, что тело здорово. А на самом деле это действительно так, потому что в теле нашем да, и в сознании, которое им управляет, есть естественные механизмы саморегуляции, которые обязаны быть, присутствовать и включаться в тот момент, когда в общей системе физиология начинает что-то сбоить. И чтобы не отвлекать своего хозяина от более насущных дел, эта система саморегуляции сама тихо и незаметно должна выполнять все ремонтные работы, если вдруг что-то случается. И в здоровом теле обычно все так и происходит, потому что уже проявление болезни начинается тогда, когда система саморегуляции дает сбой. То есть она как будто бы говорит своему вышестоящему начальству, что у меня как-то не хватает алгоритмов, инструментов, как справиться с болезнью. Ты, наверное, мне что-то давай уже посоветуй. Да? А каким образом она может достучаться до небес? Только через состояние боли, состояние удовлетворения, состояние обесточенности. Соответственно, мы можем отсюда сделать простой вывод, что если тело начинает болеть, это означает, что первичная и естественная связь между телом и его куратором, то есть сознанием, она была разрушена. Почему сознание не среагировало вовремя? Почему надо было довести все это дело до уровня уже заболеваний, уже физической боли, ведь по идее сознание и все вшитые системы саморегуляции должны обмениваться информацией практически постоянно в фоновом режиме, не затрагивая ментал, как компьютер, например, обменивается информацией со всеми периферийными устройствами, которые к нему подключены. Он же не спрашивает всякий раз у пользователя, стоит ли подключиться сейчас вот к этому девайсу, да? вот это вот, стоит ли мне сейчас включить этот монитор, он, у него вшит механизм включить, подключиться, он это и делает. Почему же в нашем теле тогда отсутствует вот эта вот естественная взаимосвязь, почему оно старается постоянно отвлечь на себя внимание? Речь как раз заключается идет о том, что вшитая система саморегуляции которая биологически есть в каждой клетке, в каждом органе, да, во всех структурах и системах, почему-то дала сбой. И наша с вами будет задача на этом занятии восстановить эту систему или, по крайней мере, взять на вооружение метод, да, то есть выступить в качестве монтера всей этой системы для того, чтобы система саморегуляции как-то ожила, она должна начать действовать. То есть ее надо пробудить. Может быть, это программа уснула. Может быть, она получила неверный информационный кластер, который заставляет ее работать со сбоями. То есть не в полном объеме. И так далее. Никогда не знаешь, на каком уровне лежит проблема заболевания физического тела. Мы это обнаруживаем только тогда, когда уже не обнаружить это невозможно. То есть либо идет сильнейший отток энергии у нас просто не хватает ни на что сил либо это реальные физические боли, которые, мимо которых уже не пройдешь. То есть на какой-то анализ доктора можно, в общем-то, не обратить внимание, если ты не особо мнительный человек, и сказать, ну ладно, не и ладно, вот как мы с зубами обращаемся, пока не болит, не идем, основном. Вот, собственно говоря, и с телом точно так же. Система саморегуляции действительно должна работать таким образом, чтобы мы не обращали внимания на тело. Оно должно питаться то, чем оно должно питаться, оно должно спать столько, сколько оно должно спать в то время, которое ему нужно, оно должно включать все обменные процессы так, как необходимо с точки зрения физиологии и генетики, вшитой изначально. То есть всё это оно должно делать само. Когда у собственника этого тела, возникает необходимость добавлять ему каких-то биологических и химических составляющих в виде таблеток, в виде каких-то багов, это говорит о том, что в теле что-то происходит. Что именно? Ключ к разгадке. Для того чтобы понять, как определить, что именно происходит в теле и почему оно не желает быть здоровым, нам надо вспомнить семеричную структуру сознания человека и сконцентрировать свое внимание на одной интереснейшей особенности этой семеричной структуры. Я рисовать не буду, но так прекрасно все помните. У нас есть семь тонких тел, из которых два, первое и последнее, физическое и атмическое тело, имеют чакральную структуру, одновременно работающую на вход и на вход. И питаются эти чакры чистейшей энергией земли, чистейшей, чистейшей информацией от мамы. Особенностью двух этих чакр является то, что с горизонтальным миром, миром людей, они не имеют никакого контакта. А вот пять промежуточных чакр, они имеют немножко другую функциональную структуру, они работают. С одной стороны находит, с другой стороны на выход и никак не иначе, и коммуницируем мы через эти чакры исключительно с миром людей. А мир людей, к величайшему сожалению, это такая большая помойка, извиняюсь за тонкость, что никогда не знаешь, что оттуда получится. Люди, которые живут в чистом, в чистом воздухе, в чистой экологии в лесу и без людей. Как правило, понятия не имеют о тех заболеваниях, которыми болеют население города и плотного, там, где плотность населения достаточно высока. Вот был лет пять на случай, когда отыскали искали бабушку в Красноярской губернии, которая в лесу жила последние наверное, лет 60. То есть ну, в принципе она если куда-то и выходила, то только до ближайшей деревни, а так вообще деревенские к ней обычно приезжали. И вот, это долго она с ними не общалась. Но так получилось, что кто-то из деревенских задержался у ну, нее долго, Привозили еще что-то, еще что-то. Она с ними проконтактировала дольше, чем надо. И после этого бабушка серьезно заболела. Причем вирусом, который обычно человек, человеческое тело излечивает очень быстро само, даже не обращая внимания. А у нее случилась тяжелейшая пневмония, и, в общем, закончилась вот ее витальным не сумели как бы откачать. А все почему, потому что она живет в таких чистейших условиях, у нее иммунитет не выработан на эти естественные вирусы, которые вокруг нас вот, вот, вот, кишмя кишат а мы и тело на них уже внимание не обращаем, потому что естественная система защиты уже есть. Так что Такая плотность и проживание в этой клаке, с одной стороны, это плюс, повышается наш иммунитет, а с другой стороны для нашего тела это может быть явным минусом. Потому что энергетический информационный поток, идущий из горизонтального плана, то есть из мира людей, может быть настолько силен, настолько плотен, что тело просто не успеет среагировать. Оно в принципе должно успевать, но иногда не успевает. Так происходит, когда Информационный обмен между телами нарушен, то есть не успевает ментал, например, быстро обработать все эмоции, которые в этот момент поднимаются на астрале, не успевает астрал эмоционально отреагировать, допустим, на изменение состояния эфирного тела, не успевает, и тогда проблема становится запущена. И это, и это была бы действительно проблема и для людей, которые просто живут в этом мире, никакой, никаким развитием сознания не занимаются и никакими медитативными практиками не занимаются, это действительно проблема. Заболевания в, большой, в большом городе приобретают всю большую изощренность. Антибиотики эту заразу не берут, а если берут, то какие-то совершенно новейшие, к которым эта зараза еще не успела адаптироваться. Но у нас с вами есть метод которую мы с вами испробуем на этой, на этой технике, на этой практике, с которой вы будете работать. Коль уж неизбежно, что пять горизонтальных чакр контактируют с миром людей и работают в горизонталь, мы с вами вспомним одну особенность существования мира людей, а именно в том, что их тонкие планы, тонкие тела организованы не сами по себе, а исключительно потому, что эти тонкие тела являются постоянным местом жительства, представительством тех или иных стихийных сил. Просто они немножечко в сознании людей и Вот если мы с вами научимся через нашу чакральную структуру, особенно через пять промежуточных чакр от 2 до шестой, брать энергию не мира людей, а силы стихий, Тогда мы себя в очень многом обезопасим от той естественной заразы, с которой мы сталкиваемся, если коммуницируем с людьми и только с людьми. Потому что люди, как правило, проживая особенно в больших городах, имеют достаточно изуродованную, я бы сказала, энергетическую структуру. Первая чакра у них практически закрыта, последняя закрыта однозначно, тут даже не ходи, все с ходят евреи со своей. Кипа. Точно. Вот. А пробочки стоят на первых чакрах у очень- очень многих. И вот это есть показатель того, что силу земли сознание брать уже не может, он просто не может, потому что хочет, но закрытая заглушка закрыта. Для того чтобы выжить у нее не остается никакого другого выхода кроме как вампирить от мира людей, вместе естественно с, с, с теми минусами, которые дает такой вампиризм, то есть со всеми вирусами и психологическими, и энергетическими, которые здесь присутствуют. Соответственно, наша будет с вами задача взять на вооружение методику, когда чакральную структуру начинает питаться не энергетикой людей, не энергетикой эфирного пространства, не энергетикой астрального пространства, не ментального, не каузального, а именно стихийными силами. По сути, это изначальная первичная структура человека. Когда человек лепился, когда он программировался, когда он писался, он писался именно с таким расчетом, что его чакральные структуры будут вибрационно настроены именно на силу стихий. И частей, в чистейшем виде чакра работает именно как раз в одном вибрационном, в одном частотном диапазоне с той или иной стихией. Но поскольку сознание мутирует, да, под окружающую среду, он не мигрирует под нее постоянно. Диапазон частотный, скучно, может не надо слушать, Частотный диапазон постоянно начинает сужаться. И тогда, когда чакра мутировала под более узкий частотный диапазон, и она уже не может взять энергию. Стихии в полном объеме, она вынуждена брать ее всегда усеченным, а в усеченном это всегда только лишь меру людей. Вот. Если чакра работает нормально, если она встраивается в этот частотный диапазон, связанный со стихией, то у нее все получается, она начинает работать на полную мощь, на полную мощь работающая чакра сама начинает воздействовать на систему саморегуляции. Она сама выискивает, что там не так, почему система регуляции не может обработать весь энергетический поток, который дает та или иная стихия, и делает соответствующие исправления. И что приятно, это происходит без дополнительного внимания со стороны хозяина тела. Хозяин тела лишь отмечает эффекты, то есть он отмечает, насколько что-то изменилось во мне. Вот я сейчас сделаю это упражнение, оп, что-то изменилось. Вот не сделал упражнение, вот что-то тоже изменилось. Вот, поэтому техника, которую я вам покажу на этом занятии, она требует ежедневного наверное, использования. Приятно, что она требует совсем немного времени. То есть это как утренняя зарядка. Если ты привык обращать внимание на свое тело да, и хотя бы утром какой-то комплекс упражнений делаешь, то и встроить в этот комплекс дополнительные энергетические практики, которые занимают 10 минут в день не представится для вас труда. А если в общем-то, лень-матушка присутствует в жизни и преодолеть ее достаточно сложно, то придется, конечно, сделать над собой усилие. Все зависит от цены вопроса. Хотите быть здоровыми, будете делать. Не хотите, соответственно, не будете. Ну и как бы, к слову скажу, что те люди, которые действительно проявили упорство, да, получили результат.